Слава Богу, братья и сестры, что Господь, Он привел нас на свое место, что мы можем надеяться на Его имя. У нас есть на что захватиться, у нас есть за что взяться, чтобы... И знаем, что у нас есть Бог, который отвечающий. Но порой бывает времена в жизни, где кажется, что нас никто не слышит, нас никто не видит, нас никто не замечает, и... Трудно бывает в эти моменты. И часто мы видим в Библии священное писание, оно напоминает нам и а, многие места, где оно подкрепляет нас. И многие места написано, укрепляется надежда на Господа, укрепляется сердце ваше. Да. Будет твердые Для того, чтобы мы всегда были, она подводит и напоминает нам. Все Библия, очень много мест есть. Если мы зачитаем все места, у нас времени хватит на сегодняшний день. Прочитать все места, где Бог подкрепляет свой народ. Те, которые уверовали в Него, чтобы они утвердились. Для того, чтобы они были более твердые, чтобы они были... более мужественные. И Бог всегда напоминает нам эти, эти места. И знаете, часто бывает в жизни, где нас не понимают, и нам надо найти силу в себе, чтобы переступить определенные вещи, надо силу найти в себе, чтобы пойти дальше. И знаете, эти трудные ситуации в жизни, они дают нам переанализировать свои приоритеты. Эти трудные ситуации в жизни а, дают нам а, посмотреть с другой точки зрения, потому что мы в этот момент кажется как будто потеряли контроль, кажется как будто мы ничего в наших силах уже не, мы не можем контролировать эти ситуации так или иначе. И одна надежда только остается – это укрепляться на Господа и те обетования, которые Он нам дает. И знаете, я хочу наш, острить наше внимание на одной личности. Это будет о Давиде. Эта личность, он, он перешел многие моменты, где ему было сложно. Он, он прошел многие времена, где его просто гнали из одного-другого места. Ему было очень сложно. И мы видим, что он находил в себе силу, чтобы идти дальше. И одно место это – будет, это будет в Первое царствие, где здесь за ним гнался Саул. И в этот момент он убежал а, до филистимлян. И эти филистимляне дали ему городок на краю, а, краю Сикелаги, и он там жил. И он пробыл там а, около года или сколько а, этого времени, там... В это время как раз Саул за ним не гнался, и мы видим, мы видим что а, эти люди, которые с ним были, у него было около 600 человек мужчин, которые были с ним, не считая, если не ошибаюсь, не считая женщин и детей. И вот эти, они его все поддерживали, и он чувствовал определенную опору, а, на кого он мог уповать. Вот он в этот момент мы видим, что притеснение с одной стороны. So, uh, uh, Давида, и он находит выход с положения, то есть он нашел, к кому он может обратиться. Он пришел в этот город, этот город его принял. Ему дали место для всех его людей, которые с ним. Мы видим далее, uh, в течение этого года а он, он с ними пошел на войну филистимлянами, филистимляне взяли его на войну, и он видит, что и у, от них есть расположение, и у него есть поддержка еще от своих людей. И пришел такой момент с этими Филистимлянами, где они сказали: "Нет, Давид, нам с тобой не по пути. Теперь мы тебя тоже отвергаем с нашего этого. Ты должен теперь уходить, потому что уже люди, которые с нами, не, доверяем, не доверяют тебе". И мы видим здесь, что на кого он, как бы сказать, так с человеческой точки зрения сказать, он надеялся на Филистимлян, он, он, он чувствовал, что это есть какая-то определенная защита покоя Саула, потому что Саул на них бы не шел. Он бы не атаковал Давида, потому что филистимляне бы его защитили. И мы видим здесь, что теряется вторая опора, которая, как бы можно человеческо сказать с точки зрения, была у Давида. И они его выгоняют, говорят: иди, иди, ты иди обратно в свой город Сикелаг, и ты там будь, потому что филистимлянские цари они не доверяли ему. И мы видим, он обращает, идет обратно в Сикелаг. И это будет uh, в первое царство. It's going to be 1 Samuel, uh, глава 30, uh, 30 chapter. Uh, и здесь с первого стиха мы прочитаем этот момент, когда он в, uh, пришел в Секелаг, уже возвратился от филистимлян, где они там воевали. То есть у них была победа, много побед, у них было очень много такого хорошего, который как бы было все хорошо. Но мы видим здесь поражает еще одна последняя, как бы, я бы сказал, последний момент. Это три момента, которые поражают опять Давида. И я хочу обратить внимание на то, что Давид сделал. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикелаг, амалектяне напали с юга на Сикелаг. И взяли секелак и сожгли, сожгли его огнем. А, а женщин и всех, бывших в нем от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своими путем. И пришел Давид и люди Его в го, а, городу, и вот он сожгли, сожжен огнем, и жены их, и сыновья, и их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопл, и, вопл, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взят, взяты были в плен и оба жены Давида, Ахинома, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармельтянка. Давид сильно был смущен так, как народ хотел убить «Побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давиду: Авиафару, священнику сыну Хову, «Принеси мне Ефот». И принес Авиафар Ефот к Давиду, и просил Давид Господа, говоря, «Преследует ли мне это полчища, и догоню ли я их?» И, сказа, и сказано ему, «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам, из 600 мужей, бывший с ним, и пришедшие к потоку в и, э, и у, уста, у, уста, остальные остались там, и усталые ост, остановились там». И преследовал Давид сам, и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток И нашли и, и, и нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он, он ел. И напоили его водою, и дали ему часть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 он приходит в этот город, и все, что он имел, оно сожгли его, забрали, то есть полностью разорен человек. Ничего не осталось, только то, что на нем осталось, то, что на нем и то, что он имел с собой. Он это все, что имел. И даже те люди, кого он надеялся, эти люди даже обратились против него, хотели побить его камнями. В принципе, убить его. Они хотели его даже убрать. И мы видим, чтобы а, что то ведь делает в этот момент. Он не, он не убегает от них и не прячется от них. А то они меня побьют. Он этого не делает. Но он ведет себя как человек, который действительно помазан Богом. Он, он не прятался, он не убегал, он не пошел, пытался сам какими-то силами, извиня, вот у меня 600 человек, я пойду сейчас и догоню их и, и буду одолеть их и, и заберу то, что они забрали. Нет, это не была его первая реакция. Но самая первая реакция того, что он полностью был издурен, он полностью был утомлен всем этим положением, которые на него налегло, он здесь говорит, но Давид укрепился надеждой на Господа. Бога своего. Знаете, это, это сильные слова здесь написано, что Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. И это укрепление надежды на Господа, оно произвело правильные действия. Он поступил правильно, он пошел и попросил Бога. Он не укрепился и потом пошел действовать самовольно. Нет, наоборот, он пошел и попросил Бога, Господь, Смогу ли я их одарить? Возьму, смогу я забрать то, что мое? И Господь в этот момент увидел в его сердце, что он был способен так поступить, что он не начал самовольничать, и от, э, эмоциональной реакции у него не было для того, чтобы как бы, самовольничать. Но нет, здесь написано, что он, он, он правильно себя повел. И вот это, вот это действие, э, она подтверждает в самом Давиде, что действительно Бог с ним что so, когда он укрепился надеждой на Господа, она произвела правильную реакцию. Она не произвела uh, мирскую реакцию. Она не произвела uh, реакцию, которая могла бы послужить ему во вред. Но когда? Потому что его надежда была правильна на Бога. И знаете, uh, есть обратная сторона вот этого надежды, укрепиться надеждой, да, to strengthen yourself on the Lord. Обратная сторона – это уныние. Уныние – это слово как despondency. А, а, дисп, а, дис, да? Она приходит, уныние, it's gloomy, все, все как бы серо, когда уныние. Человек просто сам иногда не, не, не может адекватно просто ориентироваться, когда уныние. И есть вещи, которые… Я посчитал эти три вещи, которые постигла Давида в этот момент. Да? который э, подводит человеку унынию. Это есть bitterness and resentment – горечь и обида. Третье – это разочарование, disappointment. Эти три вещи – это то, что подводит человеку к унынию и, и спотыкает человека, чтобы его надежда как бы ослабла. Его надежда на Бога стала сомневаться, действительно ли Бог Господь со мной. Потому что, как бы смотря на исход этих ситуаций, которые у Давида, он легко бы мог огорчиться, обидеться. Он мог бы огорчиться на Саул, обидеться на Саул, на Филистимлян, обидеться. И приходя в Сикилак, видя, что все что сожжено, он бы мог разочароваться и сказать: "Все, как бы это все конец мне. Моя жена, мои детей, все, которые со мной, которые надеялись на меня, что я буду их вести, мы будем побеждать, мы будем царствовать". Они верили в Давида, по этой причине они следовали за ним. И мы видим, что в этот момент они все разъярены, как бы у них даже все отнято было. И Давид легко бы мог э, впасть в уныние, разчарование сильное. И, но он, он имел большой опыт с Богом. Он имел надежду, он знал. И Давид, он в протяжении своей жизни, он выработал этот, или выучил секрет Божий. Он, он, он, он, он научился и практиковался в нем. Знаете, Давид, он часто, он, мы, мы читаем псалтырь, псалмы, которые Давид писал, мы видим, что один из секретов, он всегда восхвалял Бога. Он прославлял имя Бога. И не только это, но он селялся на обетование Бога. Я бы хотел просто так вкратце зачесть, а, а, один из псалтеров, это 27-й псал, псалом а, Давида. А, в 27-м здесь написано а, пару стихов, которые можем еще просто много-много псалтырев, которые мы можем прочесть и увидеть, насколько как он обращался к Богу, и на что его надежда была, и как и, и посредством вот этого нам очевидно и более понятно, как он мог, был способен, в этот момент укрепиться надеждой на Бога. И здесь 6 стиха. «Благословен Господь, ибо Он услышал голос моления моих». То есть Он знал, что Господь услышал его. «Господь, крепость моя ищит, мо, на Него уповало сердце мое, Он помог мне, и возрадовало сердце мое, и я прославил Его песню моейю. Господь, крепость народа своего и спасение, защита помощника своего». Мы видим в других словах, он э, также восхвалит Бога. «Произнесу тебе, Господи, что ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. В других местах на тебя, Господи, уповаю, да не посажусь я век, по правде Твоей избавь меня». И он видит, что он, настрой его сердца было правильно, что он постоянно восхвалял Бога. Когда мы хвалим нашего Бога в наших трудных ситуациях, в сложных ситуациях, наше моление, оно услышно, оно может не сразу ответить, Господь. Но мы знаем, что мы укрепляемся посредством, когда мы хвалим Бога, мы укрепляемся и эти обетования, которые Он дает нам. Он говорит, Он повторяет их, Он их провозглашает, эти обетования Бога. Он не просто внутри глубоко, но Он устами провозглашает, потому что через уста, уста восхваляет Бога и провозглашает вот эти обетования Бога. Когда мы это делаем, когда внутри нас что-то меняется, потому что мы из, из нас выходят вот эти слова Господни, они производятся в реальность в нашей жизни. И, знаете, еще, еще можно пример взять Иисуса Навина в первой, в первой главе. Здесь пару стихов. Иисус Навин, к чему я хочу острить внимание, что здесь написано, это о обетование Господне. «Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь твердим мужественным, ибо, ибо ты народу сему передашь во владение землю, который я клялся отцам» их, да, отцам их дать им. Только будь тверден и очень мужествен. Мы видим здесь, что эти обетования Он дал Иисусу Навину. Эти обетования они сопровождали Иисуса Навина, не зависит от обстоятельства, которые были у них. И Он держался, знаете, когда нам проческое Слово, или Господь дал нам определенное откровение Слова, и мы держимся этого Слова. И мы говорим, мы знаем, что Господь, даже кажется, как будто все идет в обратную того, что Бог сказал нам. Все идет в обратную, но мы знаем и держимся твердо этим словам, которые Бог сказал, Бог провозгласил, и он, потому что мы верим. Господь сказал, я выведу тебя, Он, значит, выведет. Может, не завтра, может, не послезавтра, может, не через год, но Он выведет тебя из этой ситуации. Он выведет тебя и поставит тебя, чтобы ты был на высшем знаете, Господь, он, когда он скажет это слово, его слово она не возвращается обратно к нему. По этой причине нам необходимо стоять твердым тем словам, которые Бог сказал, и посредством них мы укрепляемся надеждой на Господа. Хочу наше внимание чуть-чуть обратить наше внимание апостолу Павелу, когда он обращался ефецкой церкви ефесянам. Он говорил им также слова. Как я повторил уже в начале, что в Библии очень много мест об этом написано. Бог постоянно, постоянно побуждает народ свой, чтобы они укреплялись на Господа. Он постоянно побуждает свой народ, чтобы они внимательны были к словам Божьим, Его обетованием. И здесь апостол Павел Фессианам, 3 главе, в 13 стихе, он говорит такие слова. Я буду до 21 читать. «Поэтому прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Он просит, не унывайте, не унывайте. Для чего не унывать? Потому что он здесь дальше пишет как бы молитва. «Для этого преклоню, преклоняю колены мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого им и именуется всякое Отечество на небесах и на земле». «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духами Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоренены и утверждены в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота»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 И мы видим здесь, Он говорит, не унывать. Получается, обратно не унывать – это укрепляться. Бог очень э, часто говорит, укрепляйтесь, укрепляйте сердца ваши, укрепляйтесь. Да, не ослабевает сердца ваши, потому что кажется, как будто я далек. Но часто это бывает от, того, от нашего бездействия. Мы унываем от нашего бездействия. Мы, мы, мы, не, мы обязательно должны быть в действии, чтобы не унывать. Здесь э, я возьму, здесь в 16 стихе крепко утвердиться духами Его во внутренний человек. И в 18 стих хочу острить наше внимание. Здесь, чтобы вы укоренены и утверждены в любви. Для чего, как бы кажется, для чего, чтобы мы были утверждены и укоренены в любви. И здесь в 19 стихе у нас ответ есть. «Дабы вам исполниться всей полнотой божью Когда мы исполняемся всей полнотой Божией, тогда нам намного легче, потому что мы познали, мы пережили, мы не только услышали и пытаемся захватиться за какие-то слова, которые могут нам какую-то дать поддержку. Но нет, здесь мы пережили. Наша вся внутренность переживает эту полноту Божию. Наша внутренность, где мы находимся, мы ощущаем Господний Дух. И Он говорит, Он укрепляет нас. Он дает нам силу, когда нам, нам, нам тяжело. И знаете, далее я хочу, это официанам, дальше апостол Павел, здесь в шестом стихе. В главе, в шестом шестой главе официанам. Здесь, в 10 стихе, шестой 6 главе Ефесянам, 10 стихе. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могущество силы Его». Опять напоминание о нам, потому что обратная сторона уныния – это нам укрепляться. Когда мы укрепляемся в Господе, все уныние уходит. Наполняет нас Господняя любовь, наполняет Дух Господь нас – и Он дает эти обетования, они становятся реальностью в нашей жизни. И здесь Он говорит, наконец, братья мои, это ступень к тому, что нам делать, чтобы нам укрепляться Господом и могучей силой Его. Это первое. Он дальше здесь. Облекитесь за все оружие Божие, э, за все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьяволские. Только посредством вот этого мы сможем удалить всякое уныние. Это было вступление. Укрепиться Господом. И он говорит дальше облика... облечься во все оружие Божие, потому что в тот момент, когда мы будем обли... полностью облегчённые в этом, да, то есть мы одеты в этом все оружие, который здесь апостол Павел как бы нам пример такой как преобраз дает римского солдата. Когда мы одеты в этом, тогда мы сможем противостать, и мы, тогда нам, мы, мы, не уны, мы не впадаем в уныние очень быстро. Достаточно очень много усилия у дьявола берется, чтобы нас вести в уныние, потому что мы постоянно бодрствуем. И когда мы бодрствуем, здесь написано «Укрепляйтесь Господь, и могущество силы Его». Его сила, она сопровождает нас. Его сила, она ведет нас, и она нас подкрепляет, и не дает нашему духу унывать. И дальше я прочитаю э, до, э, до, 19, до 20 стиха в этой главе. Я возьму с 11. «Облеките за все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольские, потому что ваша брание против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей теми века этого, против духов злобы и поднебесия. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять в день злой». День злой, который нападает на нас, когда мы можем упасть поныне, когда все трудно. И здесь нам оно, Слово Божие, апостол Павел здесь пишет, говорит, «Дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолевшее устоять, мы не будем впадать в ныне». Бог дает силу нам, мы облегчены в Его силу, мы, он, он нас охраняет, мы переживаем Его любви, как здесь написано, да? «Вам исполнится всей полнотой Божией, вся полнота Божия в нас». «Итак, станьте припаявшие числа вашей истины, и облегитесь бранью праведности» и обувши ноги, готовно благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, который возможно угасить все раскаленности стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прощение, прощение молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом, со всяким постоянством и молением у всех святых. И о мне, дабы мне... Дано было слово устами моими открыто, открыто с дерзновением, возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как меня должно. И когда мы облегчены, вот эти злые дни, вот эти все трудности, которые нам приходят, Порой мы попадаем в уныние не понимаем, как действовать. Но мы укрепляемся посредством действия. Когда мы начинаем себя одевать в эти, когда мы начинаем защищаться, это означает, что мы в действии. Когда мы пассивные сидим и ничего не делаем, тогда уныние приходит к нам. Но здесь он говорит, да, я вам еще добавлю, что вы еще можете делать. Вы молитесь обо мне, молитесь о тех, знаете, кто-то может сказать, что я не знаю даже, о чем молиться, бывает просто такая пассивная молитва, прихожу и думаю, о чем мне молиться. Начинайте молиться о городе, начинайте молиться о тех, которые нуждаются, которые, вы думаете, нуждаются, которые на миссионерских полях, начинайте молиться, будьте задействованы в чем-то для того, чтобы вы были укреплены в Господе. Потому что, когда вы задействованы, есть движение, то нет места унынию. Знаете, уныние приходит, может, того, что тяжело отношения есть между мужем и женой, между детьми. Уныние приходит, когда мы не понимаем кого-то, когда мы, кажется, что жизнь не складывается, как мы бы хотели. Но мы знаем, что мы должны укрепляться Господом. Мы знаем, что в этот момент, когда мы начинаем быть более задействованы, мы начинаем вникать слово, и мы начинаем понимать обетование Господне, которое Он для нас дал. Мы начинаем понимать, и мы укрепляемся этим. Мы становимся сильнее. Да поможет нам всем Господь. Я не буду в подробности входить вот эти э, дальше, потому что это, это есть свое, своя тема, это есть, э, э, еще возьмет больше времени. Но я хочу нас ободрить, я хочу, чтобы мы э, укреплялись надеждой на Господа, чтобы вот эта надежда, которая в нас есть, она укреплялась, чтобы уныние не приходило. Потому что э, это все, вера это хорошо, но необходимо нам расти из этого, чтобы мы приходили из веры в веру. Да поможет нам Богу и благословит каждого из нас, чтобы мы не унывали, но укреплялись наши надежды на Господа. Будем молиться. Будем молиться.